Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи глубодневна и может теоретически коснуться каждого. В нашей передаче сегодня пойдет речь об ответственности за фейки, об ответственности за заведомо ложные высказывания о проходящей сейчас на территории Украины специальной военной операции. Дело в том, что в последнее время произошли инновации, как в административном, так и в уголовном законодательстве. Появилось несколько статей свежих, новых, а, достаточно тяжелой, я бы даже сказал, крупной ответственностью за содеянное. И чтобы уберечь вас, дорогие телезрители, от непродуманных шагов, поступков, чтобы разъяснить вам, какая ответственность, мы сегодня пригласили в нашу студию компетентного человека. Я с удовольствием вам представляю Хабибулин Наиль Эрикович, старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Ну а с вами журналист Казанского федерального университета Альберт Бигбов. Здравствуйте, Наиль Эрикович. Добрый день. Итак, я обозначил, эта тема э, настолько злободневна и э, настолько, может быть, даже и в какой-то мере опасна, поскольку она может коснуться теперь каждого из нас, э, любого человека, кто высказывает сейчас свое мнение о происходящих непростых, исторических, грандиозных, и беспрецедентных процессах, связанных с проведением специальной военной операции на Украине. И вот сейчас стремительно меняется законодательство, и многие из нас не успевают, а, да что там говорить, многие даже и не знают о новых новшествах и о новой ответственности, а, связанной с этими новшествами, как в административном, так и в уголовном законодательстве. А, насколько мне вот известно, появились две Статьи достаточно, э, с тяжелыми, достаточно с тяжелыми э, видами ответственности. Это в административном праве, это э, статья 23.3. Э, и в уголовном законодательстве новая статья, это 207.3, то есть 207 статья, третий пункт, э, в которых новые виды ответственности, а, но сформулированные новые правонарушения, связанные а, вот, а, с текущим моментом. Пожалуйста, а, дайте нам разъяснение о новых статьях в уголовном и административном законодательстве. Ну Хотелось бы немножко вас поправить. Все-таки не две статьи, на самом-то деле, да? было внесено а, в административный кодекс. Ну, вот, относительно этих событий с этими вот изменениями две статьи новые появились, в Уголовном кодексе появилось три новые статьи. А на сегодняшний день у нас в Уголовном кодексе появилась абсолютно новая статья 207 со значком 3, которая предусматривает распространение фейков, ну, заведомо ложной информации о вооруженных силах и о той вот специальной военной операции, которая на данный момент проходит в Украине. Также появилась новая статья 280 со значком 3, которая предусматривает ответственность за повторное, то есть после административной ответственность, повторное публичное распространение сведений, дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации. Ну и третья статья в Уголовном кодексе, это статья 282 со значком 2, которая также предусматривает ответственность за Повторные призывы к наложению санкций на Российскую Федерацию, на организации, на граждан Российской Федерации. Это вот то, что в Уголовном кодексе появилось. Но также изменения прошли и в административный кодекс. и Там появились, вы правильно сказали, статья 23 с значком 3, который предусматривает ответственность за первичную публичную дискредитацию. То есть вооруженных сил Российской Федерации. И э, 23 со значком 4 э, это предусматривает ответственность за вот, призывы к санкциям по отношению к России к ее гражданам впервые. Ну, тут опять же хотелось бы уточнить, что э, в Уголовном кодексе э, предусмотрены еще и э, отягчающие составы, которые предусматривают ответственность уже э, за первичные вот эти вот первичную дискредитацию но при отягчающих обстоятельствах uh, уважаемые телезрители видите уже uh, не две как я сказал а как меня наил лерикович поправляет уже гораздо больше статей и uh, давайте в них разбираться давайте начнем с самого тяжелого это естественно уголовное законодательство uh, уголовное законодательство это вот вы сказали статья 207 часть 3 ну со значком да. 3 правильно да, 207 наверное. со значком часть 3 да если совсем говорить а, вот вы знаете есть такое понятие в уголовном законодательстве есть мертвые статьи которые применяются очень редко и может быть у людей возник соблазн считать что ну да, вели вот это вот, что-то там в Уголовный кодекс вели. посмотрим еще, как будет работать, посмотрим, поглядим. Но я хочу со всей ответственностью заявить, уважаемые телезрители, уже возбуждено на данный момент уже три уголовных дела по статье 207, штрих, 3, за дискредитацию наших вооруженных сил. И первым среди этих трех уголовных дел стоит... Уголовное дело возбужденное вокруг известного э, блогера, блогерки, сейчас уже, наверное, так модно говорить, э, Вероники Белоцерковской, э, которая проживает во Франции, которая являлась достаточно э, долгое время активной светской львицей, э, была замужем за очень э, богатым предпринимателем, за Борисом Белоцерковским. И сейчас в данный момент она села во Франции, у нее там, по-моему, в Ницце или в Париже сейчас она проживает. Но находясь на территории э, за рубежом, она активно ведет э, блоги, активно ведет соцсети. И с э, самых э, первых дней проведения специальной военной операции она э, действительно заняла э, позицию... Распространяла фейки, многое придумывала и занимала дискредитацией специальной военной операции. Ее объявили, помимо того, что возбудили уголовное дело, ее объявили в международный розыск, сейчас будут пытаться ее достать по линии Интерпола оттуда из Франции, но остальные два дела это уже наши соотечественники, которые живут здесь. правда, я сейчас не могу сказать их конкретные имена и фамилии. известно, что один один из фигурантов проживает в городе Томске, а второй фигурант проживает даже вы удивитесь на территории закрытого образования, закрытого административно-территориального образования, зато и вот уже три уголовных дела, и по совершенно новой статье, и давайте про эту статью. Что это за статья, и какие виды ответственности? Я, уважаемые телезрители, мы здесь прибегнем немножко даже к наглядным, наглядной агитации, то есть будем показывать содержание и виды ответственности именно на экране, Маил Ирикович, давайте про эту новую статью. Ну, давайте э, сначала посмотрим слайд 1, статья 207 со значком 3, которая предусматривает ответственность за заведомо ложные фей фейки, и э, часть первой этой статьи предусматривает ответственность от 700 тысяч рублей до полутора миллионов рублей, mm -hmm. либо лишение свободы на срок до трех лет. А если же э, с отягчающими обстоятельствами, то есть повлекшие тяжкие последствия, то в таком случае предусмотрена еще более строгая ответственность от 10 до 15 лет но вот э, в приведенных вами примерах я конечно тоже еще не видел как фактуры да как именно но вот э, пока представляется что наверное все-таки уголовные дела возбуждены по части 1 то есть там где наказание от 700 тысяч до полутора миллионов рублей mm -hmm. данное преступление mm -hmm. Нельзя назвать мертворожденную на самом деле статьей, потому что если вот вы посмотрите статью 207, как бы вот то откуда, собственно, ноги растут, это вообще-то заведомо ложное сообщение об акте терроризма. То есть, по большому счету, это ну, как бы продолжение этого преступления. То есть у нас вот в уголовном кодексе так принято, что значок 1, 2, 3 а, даются статьям, вот их привязывают именно к тем общественным отношениям, которые вот родоначальниками являются. То есть это, конечно, пока еще нельзя назвать преступлением террористической направленности, потому что а, ну, не было еще этих изменений в уголовном законе. Но вполне возможно, что со временем а, в закон о противодействии терроризму внесут изменения и тоже признают а, это как преступление террористической направленности. А вообще статья предусматривает ответственность за публичные, то есть в открытом пространстве, сообщения каких-либо заведомо ложных сведений о вооруженных, свед... о вооруженных силах Российской Федерации, которые как раз вот дискредитируют ее, всю эту специальную военную операцию. Часть вторая данной статьи, которая уже является более тяжким преступлением, там предусмотрена ответственность, например, за совершение такого группы лиц, в данном случае ответственность наступает за заведомо ложные фейки, созданные с использованием своего служебного положения, либо группы лиц, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, либо из корыстных побуждений, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то есть по экстремистским мотивам. Мы это называем по экстремистским мотивам. Ну и штраф там предусмотрен уже значительно выше, это от 3 до 5 миллионов рублей. Либо лишение свободы от 5 до 10 лет. При этом с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Это очень строгое наказание. Это преступление относится к тяжким преступлениям. Вы знаете, даже в случае вот предыдущего, предыдущего нашего слайда, там тоже, есть, там тоже есть ответственность в виде лишения свободы до трех лет. И тоже суммы штрафов впечатляют, то есть от 700 до полутора миллионов рублей, а здесь уже от 3 до 5 миллионов рублей, и от 5 до 10 лет решения свободы. Почему вот это более отягчающие обстоятельства? Ну да, конечно, те признаки, которые предусмотрены в части 2, они традиционно всегда в уголовном кодексе являются отягчающими обстоятельствами. Если часть первая является преступлением небольшой тяжести, то уже наличие хотя бы любого одного из этих признаков, это альтернативные признаки, любого признака достаточно, сразу же превращает это преступление в тяжкое. И наказание, прошу обратить внимание, от пяти лет лишения свободы. То есть минимальный срок в данном случае становится уже пять лет, ну а максимальный – 10 лет. Это очень строгое наказание, на самом деле в Уголовном кодексе, а, ну в процентном соотношении не так уж и много таких наказаний то есть только наиболее опасное преступление вот так строго наказывать я подхожу э, с позиции обычного обывателя вот э, я э, да как говорится без попутал взял выложил фейк выложил фейк о, э, там, о проводящейся военной спецоперации э, и под какую из этих двух частей я попадаю? Ну, если просто выложил фейк умышленно, мы сейчас говорим, конечно же, только об умышленных действиях, да? Ну, я осознавал, Если да, есть... да, я должен обязательно осознавать, что эти сведения являются ложными, и, собственно, публично их демонстрировал, то тогда это часть первая. Но если же вот, указаны те признаки, которые только что озвучили... То есть я изготовил сам этот фейк... У меня была группа лиц. А, ну вот вы как бы сказали, что я сделал. Нет. Если я сделал, например, ну, это вместе с кем-то, тогда, конечно, это уже сразу же часть вторая появляется. Так. Это, это группа уже группа лиц. лиц. Да, конечно, конечно. Или я, допустим, использовал свое служебное положение. Ну, представим ситуацию, что э, у меня есть доступ, э, не будем говорить про последние недавние примеры, но у меня есть доступ к СМИ. Я изготавливаю фейк сам в одиночку, не с группой лиц, и этот фейк выкатываю, под, пользуясь тем, что я имею доступ к эфиру, mm -hmm. или доступ к сайту, или имею доступ действительно а, там даже доступ, допустим, к службе наружной рекламы, вот, вот этот большой плакат mm -hmm. какой-то там делаю, это уже использование служебного положения. Ну, на самом деле, не все так просто. Есть э, у нас вполне четкие конкретные критерии, что мы mm -hmm. считаем служебным положением. И туда относятся, на самом деле, три категории лиц. То, что вы описали, да, это, безусловно, может быть служебным положением. Но теоретически может и не быть им. А По служебным положениям в уголовном праве понимается это лица, которые являются должностными лицами. Так. То есть а, вторая категория лиц — это... Ну, некий аналог должностных лиц, но в коммерческих организациях Они называются лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой организации То есть это руководители Это те, кто имеет право отдавать распоряжение То есть я могу даже и не самостоятельно это не изготавливать да, да. А э, это, заставляя своего работника иди, Вот это как раз и называется служебным положением Иди повесь вот этот да, плакат да. Или иди размести вот это в сети Своему там, пиарщику говорю там, да. Давай там это В этом случае... А, а, как раз именно руководитель будет отвечать как за использование служебного положения, потому что он отдает эти распоряжения. А исполнитель? А исполнитель, если он является исключительным исполнительным и никаких полномочий не обладает, не является ни должностным лицом, ни лицом выполняющим, ну, технический работник, грубо говоря, да, тогда а, с точки зрения уголовного законодательства мы не можем признавать, что он использует свое служебное положение, мы, наоборот, его действия будем квалифицировать уже по части первой. Все равно он от ответственности не нет, уходит. Нет, нет. Если он осознает заведомо ложь, однозначно, никакого ухода от ответственности нет. Mm. Просто мы не можем именно по этому квалифицирующему признаку. То есть, уважаемые телезрители, даже если вас начальник, лицо, которое может на вас влиять непосредственно, в силу своего служебного положения, просит mm. осуществить действия которые попадают под действие этой статьи, вы здесь все равно оказываетесь, за выражение замараны и будете подвергнуты уголовной ответственности наряду с тем человеком, кто дает вам такие распоряжения. Я хотелось бы пояснить, в Уголовном кодексе есть статья, которая называется Исполнение приказа или распоряжения. И там очень четко написано, что если лицо, исполняющее заведомо незаконный приказ, осознает его незаконность, то он ни в коем случае не освобождается от уголовной ответственности, а подлежит на общих основаниях. То есть э, осознание того факта, что сведения являются ложными, э, но вы якобы сами этого не делали, вы чье-то распоряжение выполняли, ни в коем случае не освобождает. Это прямо предусмотрено. И это не, далеко не новелла, это существовало во все времена. Так, и есть еще ли ответственность, еще другие виды ответственности в этой статье? Да, ну тогда нам нужно, наверное, обратиться к слайду номер три, который предусматривает ответственность уже за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия. И тут наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Это преступление уже считается особо тяжким. Никакого штрафа, миллионами нет, не отделишься. Не В данном случае только лишение свободы и минимальный срок лишения свободы при этом составляет 10 лет. Ну, скажу вам, это очень строго. Ну, на самом деле преступление опасное, особо тяжкое преступление, то есть есть понятная логика законодателя, почему вводят такие санкции. А вот что такое действительно, пов... как повлекшие? тяжкие последствия. Что вот как это трактовать? Ну у нас традиционно э, тяжкие последствия либо должны указываться в примечании, кстати, но ну, в данной статьи этого примечания нет, и соответственно это становится оценочной категории. Это. А оценочные и, кат... это еще больше. Это, это может вызвать разные трактовки, да. разные толкования да, да, да, и да, да, да. натянуть могут. Ну... Не хотелось бы использовать это слово, я считаю, что все-таки у нас никто ничего не натягивает, да? но вы должны понимать, что тяжкие последствия вот четкого определения нет. Есть практика, судебная практика, которая по каждому составу определяет, что является вот в этой статье тяжкими последствиями, что не является. Пока этой практики нет, она будет складываться, и вот пока только первые три дела, там вот действительно могут появляться в качестве тяжких признаваться такие последствия, которые мы еще даже спрогнозируем. Ну, я для уважаемых телезрителей, чтобы э, понимать, что такое тяжкие последствия тяжким последствиям, например, могут отнести народные волнения, возникшие из-за а, фейковой непроверенной информации. То есть человек изготовил фейк. А, вот в качестве примера я могу привести а, действительно диверсионный фейк, изготовленный на той же Украине. А, помните, когда был у нас а, пожар зимние вишни? если печально известны с человеческими жертвами, но а, фейк, заброшенный именно оттуда, из Украины, и даже известное имя этого блогера, изготовившего этот фейк и распространившего его, а, он а, о совершенно диком количестве а, трупов, погибших в этой ситуации, и а, этот фейк спровоцировал народное волнение, люди вышли на улицу, и многие людей были, я уже даже не знаю, не столько охвачены горем, а уже их, это подтолкнуло на совершенно безрассудные действия в отношении, как и не только работников правоохранительных органов, но и в отношении, ну, представляете, толпа огромная собралась, и, вот, и все это было хладнокровно рассчитано, спровоцировано, сделано, и понесло тяжкие последствия вот тогда вот как раз вот можно говорить о тяжких последствиях да ну это само собой безусловно любые массовые какие-то беспорядки это однозначно тяжкие последствия но на самом деле к тяжким последствиям можно отнести и скажем так менее опасные последствия но представим ситуацию человек услышал фейк и умер вот я как раз хотел об этом сказать Традиционно в уголовном праве под тяжкими последствиями понимается именно причинение либо смерти по неосторожности, либо, не дай бог, доведения до самоубийства, либо причинение тяжкого вреда здоровью или средней тяжести вреда здоровья нескольким лицам. Также. Разорение предприятий также можно отнести к тяжким последствиям. Представьте, в результате какой-то фейковой информации о вооруженных силах люди начали сбегать с предприятий. Там банкротство объявлять и так далее. Это все относится тоже к тяжким. Массовое увольнение сюда можно также отнести к тяжким последствиям. Забастовки, конечно, тоже можно отнести к тяжким последствиям. А крупный имущественный ущерб uh -huh. тоже относится к тяжким последствиям. Всегда при определении тяжких последствий суд и правоохранительные органы исходят из конкретных обстоятельств дела, из характера совершенного деяния. Вот э, конкретно обстоятельства места и времени учитывается. Насколько опасны вот, те последствия, которые были совершены в результате этого деяния? Теперь давайте поговорим о публичных призывах к дискредитации наших вооруженных сил. А, я, насколько понимаю, это отдельная статья. Да, конечно. А, ответственность за эту статью содержание. Растолкуйте, пожалуйста, нашим теледрителям. Ну, тогда давайте перейдем к слайду номер 4. А, статья 280 с значком 3 предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. В том числе публичные, действия, а, публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях. Если ранее данное лицо привлекалось в течение года к административной ответственности, и наказание за это преступление предусмотрено в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Это часть первой данной статьи, 280.3. То есть, уважаемые телезрители, я напоминаю, что речь идет именно пока об уголовных статьях, то есть тех статьях, за которых может прилететь или лишение свободы а, на достаточно тяжелые длительные сроки. И а, здесь возникает сразу вопрос. Вот, в юриспруденции есть такое понятие «статья в сприюдиции». То есть для наших телезрителей это... Это Давайте, yep. Лерикович, вы определите. Потому, почему вот эта статья и это, после чего она возникает? Я вас понял. А, да, данная статья у нас называется статья с административной приудицией. Это, по сути, повторность совершения правонарушения. Дело в том, что административная ответственность, она, конечно же, значительно мягче по сравнению с уголовной ответственностью. И в первый раз, если вы совершаете подобного рода действия, вот призывы к воспрепятствованию использованию вооруженных сил, или по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, в первый раз за подобное правонарушение вас привлекут только к административной ответственность, как раз по статье 20.3. Да. Это впервые, если вы совершаете, и там наказание, административная ответственность, штраф от 30 до 50 тысяч рублей, что также немало на самом деле за ну, даже репост на самом деле вы можете просто репостнуть какую-то картинку а это уже и будут публичные действия которые вот, собственно либо дискредитируют либо призывают к неиспользованию вооруженных сил но если а, после того как вас привлекли к административной ответственности вы не осознали противоправных вы, вы вы не стали поняли да грубо да говоря. да и уже вот второй раз если человек не понимает со второго раза привлекает к уголовной ответственности и там уже наказание конечно не от 30 до 50 там уже от 100 до 300 минимум штраф ну и 3 либо а, три года лишения до трех лет лишения свободы вот это и есть собственно административные приюдицы то есть уважаемые телезрители можно один раз оступиться до по незнанию да какие-то возобладали эмоции всякое бывает все мы живые люди и нас допустим всякое может произойти и после этого если жизнь не учит то начинает учить жизни уголовный кодекс и учебы это мягко говоря с тяжелыми последствиями и очень дорого может обойтись поэтому будьте предельно осторожны аккуратны даже после, вот я уже говорил, если получилось совершить административное преступление, то уже начинает нависать домоклов меч уголовного преследования с гораздо большими, худшими последствиями. И насколько я понимаю, у этой 208 статьи есть еще более а, тяжкий а, подпункт. Mm -hmm. Квалифицирующий признак. Да, давайте тогда перейдем к слайду номер пять, mm -hmm. в котором указана ответственность уже при квалифицирующих признаках, то есть отягчающих обстоятельствах. И здесь предусмотрена ответственность за вот вышеуказанную дискредитацию или а, публичные призывы, если они а, повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка, общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. И наказывается это в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. И хотелось бы тогда пояснить, если мы когда говорили о первой части, мы говорили об административной приведции, что если лицо не понимает с первого раза после привлечения к административной, то есть мы повторно уже будем привлекать к уголовной ответственности, то здесь совсем другая ситуация. Здесь ни о какой административной приведции речи не идет. Если ваши вот эти публичные призывы сразу повлекли те последствия, которые я сейчас только что назвал, то мы сразу говорим об уголовной ответственности. А как вы слышали, это, например, Ограничение функционирования объектов транспортной инфраструктуры. То есть, грубо говоря, если вы вышли с пикетом каким-то, да, перекрыли, перекрыли дорогу, дорогу да, транспортную инфраструктуру. А скорая или еще что-то? Да, да, даже не обязательно, чтобы она ехала. Достаточно того, чтобы вы именно ограничили функционирование. Да, да, да, да. Уже в этом случае, ну, мы не говорим уже об этом ответственности, это сразу влечет за собой уголовную ответственность, причем с очень суровыми строгими наказаниями. Поэтому вот вы говорили, что да, можно оступиться. Ну, бывают такие ситуации, действительно, не подумал, что-то сделал. Но только при условии, что это не вызвало сразу не вызвало каких-то тяжких. тяжких последствий. Если это вызывает тяжкие последствия, то никакого такого предупредительного выстрела никто делать не будет. Мы сразу говорим уже об уголовной ответственности. Вот это нужно иметь в виду. Даже можно не, не осознавать... Что это может привести к тяжким последствиям? Но тяжкие последствия могут наступить. Ну, что значит не осознавать? Если вы, извините, меня перекрываете, выходите на станцию, ну, железнодорожные пути перекрываете, как вы не осознаете, что вы препятствуете движению транспорта или объект какой-нибудь социальной инфраструктуры, там, препятствуете здравоохранению, образованию? Если все вот это наступает, вы не можете не осознавать, вы же обычно эти действия осуществляете. хорошо, допустим, человек к сделал дискредитировал наши вооруженные силы там и какая-то допустим женщина не выдержав или мужчина там не выдержав вот этой всей информации у которых дети служат там или там умерли или совершили самоубийство или еще я, не дай бог со всем этим столкнуться и это тяжкие последствия в уголовном праве обязательное условие, если мы говорим о последствиях, это причинная связь. Если между вашими действиями в виде вот дискредитации и наступившими последствиями присутствует причинная связь, то да, конечно, тяжкие последствия. Но мы должны понимать, что это должно все-таки доказано. Ну, конечно, да. То есть должна быть четкая связь между призывом да, и, наступившей... и наступившими тяжкими последствиями. Да, да, да. Совсем другое дело, когда вы вот эти призывы и действия, нужно говорить, что это вовсе не обязательно в интернете что-то выкладывать. Конечно, чаще всего мы говорим о том, что это публичные призывы, это в социальных сетях выкладывать. Так ну далее. Да, потому что есть инструмент публичного да, обращения. Да, да, да, да. Но э, выйти на площадь с плакатом это тоже публичное обращение. Публичное в место. В людное, в людное место, да. К неопределенному кругу лиц, если вы обращаетесь, это часть публичное обращение. Если есть те же призывы, но в квартире, на кухне. Ну, если один на один сидишь, то это не публичные призывы. Но если вы включили трансляцию, какую-нибудь, например, да, там в социальных. Или сетях. собрали соседей, друзей, накрыли большее Да, стол, да, да, да, да. Вот и... тогда мы будем говорить о публичных призывах. Больше да. больше двух не собираться ну собираться можно не нужно призывать только к этим действиям да да да, да при совершении этих преступных деяний да, конечно. итак мы сейчас посмотрели уголовное законодательство вот теперь по новшество по административному законодательству. вот сейчас статья 20.3.3 она стала массовой то есть если открыть Прессу, интернет залезть. Каждый день мы видим случаи, когда конкретных людей призывают к административной ответственности по этой статье. А, давайте про эту статью, Наиль Орикович. Так, а, это слайд. Слайда 6? этого нету. Нет, давайте да, просто да. для наших телезрителей зачитаем это вербально. Угу. Все понятно. Ну, тогда хотелось бы немножко вас поправить. Мы все-таки с уголовным законодательством еще не закончили, потому что есть третья статья. Да. Но У... она как раз напрямую связана с той административной ответственностью. Давайте тогда завершим ее, У -у -у. а потом перейдем к административной. Да. В уголовном кодексе также появилась третья статья, предусматривающая... 282 со значком 2, предусматривающая ответственность за призывы к продолжению санкций или к введению санкций, по отношению к Российской Федерации и к гражданам. гражданам Российской Федерации, к организациям Российской Федерации, например, к банкам каким-нибудь или еще каким-то организациям. Вот за публичные призывы, обращенные к иностранным лицам, к иностранным государствам, также предусмотрена уголовная ответственность, но здесь также, как и в предыдущей статье, административные приютицы. То есть сначала к административной ответственности привлекают. Если в течение года лицо повторно совершает аналогичные действия, мы уже говорим об уголовной ответственности. Ну и, наверное, наказание нужно озвучить за данные преступления, за призывы к санкциям. А в данном случае наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. С уголовным законодательством разобрались, понятно. Маленький вопрос только. Вот я сейчас я видел, как некоторые граждане в соцсетях а, там, возможно, из патриотических чувств, возможно, из а, чувств а, классовой борьбы, обостренного классового чутья. Они призывают, вот олигарх такой-то, он там непонятным образом как разбогател, уважаемые там, британские власти, лишите его роскошного особняка, ведите против него против его яхты, ведите. А, человеку кажется, что он, в общем-то, ну говорит о благом, о классовом, так сказать, неравенстве. Он хочет сделать, сделать, сделать мир чуть справедливее. И здесь есть уголовная ответственность? Ну, да, конечно. То есть статья 282, со значком 2, предусматривает ответственность в том числе и за это. У нас все граждане Российской Федерации защищаются одинаково. То есть Будь да, то олигарх при... или... Самый за призыв, рабочий. за призыв, извините, там расклассировать какого-то олигарха с помощью там санкций, с помощью санкций, с помощью там поддерж... с помощью, э, за призывы к, к аудитории зарубежных стран, чтобы они этому способствовали, можно точно так же получить озвученные меры наказания, поэтому мы все плывем в одной лодке, и олигархи, и солдаты вооруженных сил нашей страны, и дворники, и предприниматели. Мы все один народ, мы все россияне. Поэтому призывать к санкциям в отношении кого бы то ни было, имеющие российский паспорт гражданства, попадайте под ответственность. И... В административном и в уголовном порядке. Теперь вот поговорим об административном наказании. Сейчас вот я уже говорил. Статья 20.3.3. Сейчас заработала во все. Каждый день идут сообщения. Этот человек оштрафован. Этот человек оштрафован. Этот человек оштрафован. В изображает эта статья, и как избежать ответственности за эту статью? Ну, избежать ответственности, ответить на второй вопрос, не совершать этих действий. Вот именно. Это однозначно, да. Вот именно. Человек может их совершить по незнанию, умышленно. Ну, давайте вы сами себе немножко противоречите. По незнанию и умышленно это разные вещи. Нет, это разные, есть разные поступки. У нас действует один универсальный принцип. И все мы его нам со школы о нем твердят, и мы все его знаем. Угу. Незнание ответственности не освобождает вас от этой ответственности. То, что вы не знаете о введении э, статей э, в административный кодекс, в уголовный кодекс, да, в любой кодекс, на самом деле, э, никоим образом не освобождает вас от ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Поэтому э, если эти действия совершены, если это публичные призывы, если это публичная дискредитация, то, как я уже говорил до этого, впервые, первый раз вас привлекает к административной ответственности по статье 20.3.3. И в течение года, если вы повторно совершаете эти действия, то уже к уголовной ответственности. Здесь а... сформулировано деяние, действие сами абсолютно одинаково. Просто сначала административное, потом уголовное. А, Виды ответственности какие? А, Наказания, предусмотренные а, в части первой данной статьи, это штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч для физических лиц, то есть для граждан. Для должностных лиц, если они осуществляют эти действия, наказание уже больше от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Но если же эти действия осуществляют юридические лица, то есть там организации, то тогда от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это за впервые совершенное деяние. Повторное влечет уж уголовную ответственность. И, уважаемые телезрители, давайте сейчас немного действительно отвлечемся от сухих, перечисления сухих статей Уголовного и Административного кодексов, от цифр, действительно тяжелых цифр, и тяжелые штрафы, и тяжелая ответственность в виде лишения свободы на очень немаленькие сроки. Давайте немного поговорим действительно о самой природе фейков и этих массовых призывов. Вот. Мы сейчас видим, что идет глобальная информационная война, направленная против нашей страны. Производство фейков поставлено настолько широко и настолько а, на профессиональную основу, что, скажу честно, первый раз мы сталкиваемся именно с такой оголтелой масштабной кампанией по очернению не только вооруженных сил Российской Федерации, но и россиян. Мы сталкиваемся с сейчас с огромным количеством лживой информации а, в отношении каждого там, из нас как россиянина а, и уже видите тяжелые последствия они начинают возникать то есть вот те где-то есть тяжелые последствия и где-то есть легкие последствия ну, например вас не обслужили вы там за рубежом вы русских русотуристы, облика морали вы зашли в кафе, и вас там отказываются обслужить, потому что вы русский, и все это мнение сформировано на основе фейков и, и обвинений, что там, где, русских, где русский народ, где россиян выставляет в совершенно неподобавшем свете, и это одно. Но когда там начинают уже бить, когда там начинают приносить ущерб вашему здоровью, когда э, начинается, э, это, начинается прокалывание колес, транспорт, на котором вы передвигаете, кирпичами начинает ки бросать или еще какими-то предметами. Когда жизнь ваша и ваше здоровье начинают подвергаться риску, вот э, это по задумке авторов фейков. По задумке, по задумке людей, которые производят эти фейки, это и есть конечный, желаемый для них результат. И мы сейчас, может быть, обратимся к понятию фейка. Есть понятие фейк в уголовном законодательстве, Наиль Эрикович? А, на самом деле в российском законодательстве нет такого понятия и в уголовном законодательстве тоже нет. Ну, во-первых, даже иностранные слова. Это да, конечно. Это, ну, это жаргон, это термин, который это вновь появившийся, который обозначает ложь, обман. У нас в уголовном законодательстве применяется термин заведомо ложные сведения, заведомо ложная информация. Что, собственно, на самом деле, фейк так и переводится? Ложь, обман? А, заведомо ложная информация. Человек, изготавливающий этот или распространяющий этот фейк, он заведомо знает, что это ложная информация. Так? Да, конечно, он должен это осознавать. А, если вы не осознаете, если вам кто-то сообщил, то тогда ответственность идет тот, кто сообщил эту информацию. Представим ситуацию, вот, грубо говоря, родительский чат какой-то в WhatsApp, и какая-то из родительниц присылает совершенно душераздирающую информацию о а, происходящем сейчас. Вы не можете проверить эту информацию, вы не можете ее отделить зерна от сказать, что это фейк, доказать самим себе, что это ложная информация, но вы тупо ее берете, переправляете там, своим друзьям, соседям, своим родственникам, вот смотрите, что там творится, вот какой-то ужас это все. Ответственность есть за это? Ну, э, в описанной вами ситуации вот строго формально нет. Если я не осознаю, э, дело в том, что статья 207 со значком 3 предусматривает прямой умысел. А прямой умысел это обязательно лицо осознает, понимает, что он делает и желает наступления последствий и совершает эти действия. Когда я не понимаю, я не проверил, мы можем говорить о какой-то халатности, о какой-то недобросовестности, неосторожности, но, наверное, о прямом мысли в данном случае говорить не стоит. В данном случае ответственность уже вот будет на том, кто прислал эту информацию и сформировала, она будет ответственность. Да, да, да, конечно, ответственность будет. Мы не говорим о том, что... Не я будет... не виноват, да, я просто не... вот ну, не прочитал, нажал кнопку перепостить и все. За это будет не по статье 207 со значком 3, а за это будет по статье 280 со значком 3. Это как раз и есть сведения, дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации. То есть, то есть публичные призывы. вот для статья 207 со значком 3, она больше, по большей части для создателей этих фейков. Для тех, кто их создает. Для тех, кто их репостит, тех, кто их распространяет. Это статья 280 со значком 3 больше. Это в любом случае тяжкое преступление и ни в коем случае не освобождает ответственность. Я и Сказать, знать не что... знал, и там ага. какая-нибудь домохозяйка. Я знать, не знал. Вот, ну вот там в чатике прислали, я тупо нажала перепост, и все это улетело. Я даже и там. Ну, да, ну а что я тут? Я что Вы могли момент? не знать о том, что это ложная информация. Теоретически это возможно. Но вы не могли не знать, что эта информация дискредитирует деятельность Российской Федерации. А статья 280 со значком 3 предусматривает ответственность именно за это. Не за то, что вы осознаете или не осознаете, а за то, что вы делаете. Да. За то, что вы порочите. Вооруженные силы Российской Федерации, либо призываете а, к прекращению вот этих действий. Такой вопрос. И я вижу сообщение, уважаемая какая-нибудь британская газета, Daily Mirror, какой-нибудь там Сан, Десан, там, ну, то, что выходит массовым тиражом, какой-то таблоид рубежный, там сообщение оттуда. И иногда даже Совершенно там CNN какое-то там сообщение, даже уж, как казалось бы, проверенное, там, известное на весь мир телекомпания. И я беру это сообщение, да, там что-то там. Ну вот они сказали, это же правда, это же СМИ, это же оплот, образец средств массовой информации. Мы должны на них всех равняться, они же там за рубежом такие вот это объективные, честные, неподкупные и т.д. и т.п. Я беру это совершенно, беру, начинаю распространять. Ну вот, еще раз повторюсь, надо мухи от котлеты отделять. Так. Статья 207 со значком 3 это за э, создание этих создание. Да, репосты. Вот, вот э, если Daily Planet или кто там вот создали эти репосты, они отвечают именно по этой статье. Угу. Статья 280 со значком 3 не говорит о заведомо ложной информации или еще она говорит о дискредитации вооруженных сил а при помощи ложных сведений, заблуждались вы, или... сам факт того что вы осознанно понимая что эта информация а, дискредитирует а, использование вооруженных сил российской федерации а, то вы же за это наступаете Но я говорю, это же CNN, и там, Дели Миро, как вот я могу вот это? они и будут отвечать по статье 207 со значком 3, это для них. А я буду отвечать а вы по статье 280 значком 3. То есть даже то, что я, у меня есть уверенность, что западные СМИ — это оплот демократии и, там, и объективная информация, и а, эта моя вера меня может привести к административному правонарушению. Для начала? Для начала. А повторно уже к уголовной ответственности? Uh, вот, уважаемые телезрители, вы видите, насколько хрупкий и зыбкий край, uh, по которому вы двигаетесь, когда передаете какую-либо информацию в публичный доступ, а неважно там репостите. Одно дело, вы это прочитали, да, прочитали, ну. Понятно, там сказали, а, там, фейк или не фейк. Но это у вас осталось, это у вас. Но вы начинаете это распространять, постить дальше. Не важно, что какой там лейбл стоит у этой информации. Там может стоять там, лейбл весьма уважаемого информагентства. А мы сейчас в последнее время убедились. Я скажу, наверное, сейчас, может быть, какие-то шокирующие слова, но никакой объективности... Никакой свободы слова мы сейчас со стороны западных средств массовой информации не видим. Идет классическое попрание всех основополагающих законов, там, журналистской этики, профессиональной этики, что там а, должно быть несколько источников, что должна быть верификация информации, должна быть проверка. Даже самые уважаемые прошлом, сейчас уже уважать их не за что. СМИ, телекомпании и прочие, прочие средства, медиа, уважаемые люди выдают такое, что просто диву даешься. И я вам сейчас скажу, что действительно многие это еще не успели осознать и переварить. Независимой журналистики сейчас нет. Это нам показывают западные медиа со всей своей ясности. То есть публикующие, да что там говорить, если а, начинаются даже со стороны официальных западных лиц, начинаются призывы а, там, в отношении, действительно, дискредитирующие и наши вооруженные силы, и россиян, и призывы к противоправным действиям против и нас, и наших вооруженных сил, и это все транслируется совершенно на официальном уровне, то вы подвергаетесь действительно страшной опасности, пересылая это все, делясь это в публичном доступе, принимая это все на веру и рассказывая это даже там, нескольким лицам. Вы подвергаетесь опасности даже... Если эти информации вас подвигают на какие-то действия, связанные с нарушением общественного порядка, с препятствием проезда, каким-то там митингом, такое сложное время, то верить уже сейчас слепо, безрассудно, на основании каких-то там своих романтических, своего флера, романтических заблуждений о том, что есть какие-то там люди, которые несут только правду, и они, как правило, говорят, это правда, это, это ничего, кроме правды мы не говорим, мы уважаемые люди, но, как показывает жизнь, они могут сейчас подвести я вас мягко говоря как есть такой выражение, под монастырь именно, вот, именно такими высказываниями и ваша слепая вера в них может вам сослужить плохую службу и ам... то такое фейк а, вот, я... Найлерикович я немножко поясню для наших и, телезрителей правила и, к сожалению, есть такая отрасль. Э, отрасль, не к сожалению, может быть, даже и к лучшему, э, трудно говорить, но э, есть э, такие вещи, как пропагандистские приемы. Здесь э, и наша пропаганда, есть их пропаганда. И э, где работают определенные механизмы, которые могут. Э, если я вам расскажу о них, вам, вы можете понять действительно. Какая информация к вам идет? Во-первых, изготовители фейков, они, как правило, бьют по чувствам. Если вы видите прямо вот шокирующую информацию, когда у вас разум сразу отходит, показывают там, беременную женщину, плачущую, искровавленную на развалинах, а потом выясняют, что там а, действительно была какая-то там постановка этого всего. Но ведь вы покупаетесь, ваши чувства запиют, или там вся эта история с русским военным кораблем, выдуманная от и до, но ну, у вас живая картинка, там, ну да, вот приехали и такое сотворили, там, что-то еще прочее, прочее, прочее, прочее, всегда фейк работает на чувства. Всегда надо шокировать, допугать шокировать но главное вызвать сильные эмоции которые не позволят критически осмыслить эту информацию это первое правило второе правило это площадь то есть, если фейк сам по себе он не работает в, там, в одиночку как правило для распространения этой информации используются перепосты куча изданий там то есть берут массы когда вы видите дикую информацию, которая тиражируется везде одна и та же, у вас срабатывает инстинкт толпы. Вы начинаете, вы начинаете к этому, вы начинаете верить. Ну раз так много этой информации, значит это и есть правда. Хотя существует технология умышленного распространения вот этого всего ужаса и заведомо ложных сведений действительно тиражируется, боты участвуют, участвует псевдо, э, идет накрутка, идет, участвуют действительно сп специалисты по накрутке таких, э, э, и ощущение того, что это правда может возникнуть, но опять-таки, опять-таки, все это из области приемов воздействия на человеческое сознание, манипулирование, подталкивание людей к совершенно противоправным сведениям, поэтому мой вам совет, какая бы ни была информация, не спешите сразу ей делиться, оповещать всех подряд, пытаться совершить какие-то поступки, все-таки включите голову и немного подумайте. Найлирикович, Ирикович, ваши советы нашим телезрителям? Ну... Читать Уголовный кодекс, читать законодательство и соблюдать законы. Всегда и во все времена необходимо соблюдать законы. Какие бы они, они ни были, строгие, может быть, кому-то они могут показаться несправедливыми, но для любого человека закон превыше всего должен быть. Сед да, лекс, Как, как говорят суров, юристы, закон. закон суров, но закон. И э, на этой такой суровой ноте а, позвольте завершить а, сегодняшнюю передачу и поблагодарить нашего спикера Хабибуллин Наиль Эрикович, старший преподаватель кафедры уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета. Ну и с вами был журналист Казанского федерального университета Альберт Викбов. Большое вам спасибо. Спасибо.